Вот 228335 Очень интересный канал Советую вам подписаться Тут проходят также интересные игры Как например Plagent in Everland Или например тот же самый Fine Engine in Freddy Ну и конечно же Самая интересная игра может быть для вашего мнения World of Tanks Так что Подписываемся, ставим лайки. И чтобы подписаться, нажимаем на красную кнопку. Оп, и мы подписаны. Приятного просмотра. Всем привет, и мы сегодня с вами играем ван One Thunder. И, конечно, многие могли бы заметить, что у меня восьмой уровень. Но не столь принципиально важно, как этого следовало бы смотреть. Так что, пожалуй, мы... Начнем. На этот раз у нас в повестке дня два боя на, за Советский Союз. О, сразу же. Нормально. Сейчас мы с вами поиграем маленько за Советский Союз хотя бы один бой. Ну, а остальное уже там посмотрим на месте. Верно? Да. Ну, что, выбираем. Давайте, вот этот пускай будет первый первый пошел, как говорится начали ну, как я вам и обещал, что звука в этой игре не будет блин, действительно нету сейчас, извините Хотя бы радио просто отключим. Вот, хотя привычный будет Что давайте сейчас покажем им кушкину мать, как говорится. Как говорится, в мать вашу на... за ногу. Может, понял? Валить надо. Приземляемся. Что, это было? А, вот подбил. Ладно, лаг три пошел. Что я, если честно, я ничего не понял, что сейчас вообще было. Нормально. На первое время хватит. Сбит, подбит, поджан. Мужики, летите ко мне. Э, Скучаю с вами. Полетелка я обратно в ангар. Эй. дружок ты ч, гонишь? ай-яй-яй-яй-яй ай-блин сейчас извините о вот а так не должен он давайте и шаг и шаг давай пошел Да, жестачон дамбаю смотрю. Ой, на последнем есть. Ой, японец, наш друган. уже к я же за тобой лететь буду Пс, я же знал Нефиг не эффективно спорить когда дело касается Японии давай приземляемся медленно Теперь взлетаем быстро Убираем шасси Ух ты ж Мать твою Не, сейчас меня другой интересует На без. А, не достает. Без. Больше родиц, Вале тебя же задену. Ой, не би... не бесит меня. А заклинила. забить может меня ну за тобой лететь под -то ты то Давай, ну self никакого цвета не такой то а? секунду нормально ой ай-яй-яй как печально осознавать то все извиняюсь очень дико извиняюсь ребятам уже другой Здесь. куда ладно с тобой блин уже конец да это у нас с вами слегка геморно вышла седьмое место Че, все да ну, ладно мне кажется, серия какая-то маленькая вышла. Ладно, давайте еще раз. Давайте еще раз повторим такой вот результат. Вот этим. Там уже дальше будем определяться, что нам вообще делать. Верно? Я думаю, что так же. Давайте, бой. Ой, господи. Ладно, так уж и быть. начали вот нормально конечно сейчас вы начнете это что сейчас было а что было мы не поняли это что забрать все дизлайк ребят вы не ставьте конечно просто сами понимаете то что бывает вылетает Ладно. короче что есть то будет Да. включим синий цвет что там кстати едет Слышь, а ты кто? Ой, на такую кучу я лучше не буду. Еще брата позовешь, это будет по по боль. Не, ну, мужики, ты я отвечаю, вы это не борзейте. ой О. Нормально, отче. Все нормально. Тогда давайте будем играть по два боя всегда. Ну, нормально пойдет. О. Ха -ха. Ну, недолго песня пела, как Фрайер танцевал, да? Или вообще как он там. Как правильно говорится -то. ну короче вы меня поняли да а может и нет а может и да а может и нет вообще я за тобой пролечу Слышь, противник. Блин! Ну! Ну бог. вообще Пщен ну мубяра. Шутка, конечно. Это я врезался. Я, я принимаю эту горечь, поражение. Ой-ой-ой-ой. Быстро взлетел. Помог своим Без разговоров, Че? Че? Че это сейчас было? Я ничего не понял. <смех> Как-то быстро. Называется, вылетай, не вылетай, но все равно сдохнешь. Мне это что-то не нравится. Да. Не знаю, почему он сейчас выстрелил. Ну, давай сейчас. Опа. Откуда фраер взялся? Даже два фраера. База аэродрома такого на врагами. Чего же все так далеко-то? Ага. Этот вот откуда. Козел. На полотно патрон. Да <свят> блин Что я? Блин заклинило. заряжайся Понял Куда он Куда он вёлся О я знаю Но Нудно получается, да? Понимаю. Ну что поделать? Это же я. Станем до чего-нибудь доиготворяя. Всякую фигню какую-нибудь. А, я же забыл, есть специальная кнопка проверить. Во. Забываю про нее вообще. Э, мне оставь кого-нибудь. О, какой-то боевой трофей. и фиксней ладно я понимаю что серии такие коротенькие но все равно стоит просмотра хоть даже у нас и были с вами во что это нормально ну, давайте каркас возьмем ну, ну что давайте а, сейчас подождите первый удар нанес первый удар нормально мультиудар уничтожил три наземные единицы нормально нормально Ой, чё, давайте закругляться здесь И пока все обсудим с вами Тут все поговорим И уже настанет время а, Как вы видите, что Советский Союз уже у меня тут Как бы стал неплохой Прокачан очень хорошо И потом Тогда на следующей серии мы начнем играть Вот опять я за Японию Япона-маму Посмотрим, каковы они в действии, вот эти два новых самолетика. Я их купил от буквально за кадром и прокачал до восьмого уровня себя. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, я их обязательно читаю. И еще раз я извиняюсь за то, что произошло с экраном. Так что думаю, что это никак не повлияет на... Ваш интерес к видео и к дальнейшему. Так что всем, всем до новых встреч и чистого неба над головой. Пока.